Дорогие друзья, всех еще раз приветствую! Полуфинал и продолжение турнира от команды Generside Tactics турнир номер один. А на этот раз команда A-Steam сразится с командой Tance Squad за право выхода в финал, где их уже поджидает команда, которая носит название. Так, кстати, ножи я не успел увидеть, кто у нас ножи выиграл. Обида печаль. Обида печаль. Кажется, выиграли A-Steam. Но могу ошибаться. Пропустил. Пока, блин, сидел и думал. Пропустил, кто же, что же. Ну, в общем, ладно. Сейчас кто-то что-то пикнет, и мы с вами увидим в любом случае, кто займет какую сторону. А, но ну, логично, что команда, которая выиграет ножи, начнет в обороне. Ну, мне кажется, это стандартно. Пока же составы, естественно, не менялись. Это Фидузи, Айзами, Квазар... Э... Нэч, вот как-то Тренч, Тренч, по-моему, да, мне вчера сказали его называть, ну и квеки, да, квеки <м Wish> лучший дёрти uh, слабый, пишут у нас в чате на Твиче, но, ну, в общем, воздержимся от комментариев по этому поводу. Это стей, дамы и господа, эй, стим начинает в обороне, танц, сквад, соответственно, в атаке, их состав на сегодня это Бладос, Скор, Заев, Дети, Майнд и Стингер, ну и, конечно же, удачи командам и... Приятного просмотра моим горячо любимым зрителям. Чатик буду читать, конечно, как всегда, по возможности. Ну а сейчас у нас пистолетный раунд. Начало, опять-таки, многообещающее. В скобочках нет! Это аккуратный, такой стандартный достаточно раунд, который частенько в последнее время разыгрывают игроки атакующих сторон при любых раскладах вещей. Это медленное что-то под точкой А, где основной костяк атаки выходит либо же из ямы, либо же из апартамента. Все будет зависеть от того, как и что будет происходить, где будут базироваться игроки обороны. Однако сейчас происходит размен на меду, и теперь игроки атаки пытаются занять позиции на точке А. В принципе, с переменным успехом удается это сделать. Во всяком случае, одна из важнейших, позиций Это коннектор под покровом смоков. Стингер каких-то что вешает на ступеньки. Болезненно очень сейчас прилетело к Веке. К Веке расстраивается, а вместе с ним расстраиваются и все его болельщики. Ну что ж, Федузи и фидузи вместе с Айзами остаются в равной ситуации. 2 на 2. Бладос забирает Айзами, но получает в затылок от того самого Феди, который арбуз на голове держит, как вы видите, из его аватарки. Разумеется, конечно же, это не он, но тем не менее, все равно аватарка забавная. Болезненно попадает в Сингера и просто переигрывает его. Однако позволяет поставить бомбу, что, в общем-то, с точки зрения экономического плюса, конечно, является, повторюсь, плюсом. Как бы забавно это не звучало. А что делается-то, простите, Анну Дефюски, ты есть? И, типа, чё? Ага, все, я понял. Он, он бегал, господи, тратил столько времени для свопа пистолета. Серьёзно ну, типа, в следующем раунде надо понимать, он будет играть с P250, да, иначе зачем он его сейчас засейвил Ну что ж, 1-0. тим забирают пистолеточку, и начало для них, ну, разумеется, как и для любой команды, которая начинает в обороне, максимально многообещающие. Вот теперь уже то самое начало, о котором я говорил, которое должно быть многообещающим, им и становится. Скор. О, ни хрена себе вакейшн, дамы и господа! вот эта маслинка сейчас прилетела в окно-то, вы видели, а? И прилетело кому? Тому самому легендарному капитану-снайперу Квеке. Квеке расстроился, очевидно, но что поделать. Тут уж ничего, в общем-то, не попишешь. В окно у нас успевают забраться игроки атаки, но здесь Квазар просто бесподобно. Оформляет уничтожение всех своих соперников, оформляя квадрокилл на врагах из команды Танц-Сквад. Как результат, это 2-0. Кнайф Куку Валентина Прино. П Прин... <связываю> Зиновьева. <связываю> Прошу прощения, приветствую вас. Да, Энди, я помню Энди, и я читал э, во время... то начала матча я читал это сообщение. Да, и я приятно удивился, что есть еще люди из тех самых далеких 2015-16 -го годов, которые еще и помнят меня даже. Стингер. Первая жертва команды ace team которая был только что убит... Из состава Танц... О, ничего себе. Вы смотри, что они на миду делают. Опасные ребята из команды Танц-скват. Ошибок своим соперникам сегодня не прощают. Но прям очень круто. Что Скор порадовал выстрелом с Дигла, теперь дёте. Отличный хэдшот и 4 в 4. Пытаются максимально осторожно играть танц-сквад, и это, в общем-то, вполне логично и очевидно, потому что быстрыми выходами здесь, скорее всего, хорошего ничего добиться не получится. Но ну, максимум получится, может быть, парочку раундов забрать. Я думаю, быстрый прессинг не сильно что-то изменит, и A Steam будут к такому раскладу вещей готовы. А, ну что ж, Квазар. ожидания. И ожидания, в общем-то, пока ни к чему не приводит. Есть у нас игроки. Э, игрок, точнее, под окнами. Но пока непонятна роль этого игрока. Собственно, он будет забираться в само, в само гнездо непосредственно. Или же будет заходить с коннектора. 28 секунд до конца раунда уже порядком. Э Подзатянутый раунд в исполнении танц Естественно, сейчас будет провоцировать их на более агрессивные действия. А это, как следствие, может спрогнозировать, можно спрогнозировать э, чуть большее количество ошибок. Тем не менее, full фокус. Именно так подписано. Подписан клантек у Бладоса. Один килочек все-таки делает, и ситуация 2 в одного. Дети имеет очень хорошую позицию. Бомба, очевидно, конечно же, поставлена под него. А нет, не очевидно. Простите, дамы и господа. Не очевидно. Бомба стояла в закрытую, и игроки обороны, в общем-то, справляются во многом благодаря именно такой поставленной бомбе. Что ж, 3-0. Бомбы исправно устанавливаются игроками команды Станц Squad. Но, к сожалению, для них же... Эти самые бомбы снимаются достаточно быстро и беспроблемно. Миджон приветствую. Опа, снайперская винтовка появляется у Квеки, и это дабл мисс, если можно так выразиться. Что первое попадание, что второе попадание были лишь по стенам. К сожалению, попадать снайпер пока что, он же капитан команды, опять-таки пока не может. Это, в целом, не так уж и страшно, да, но вот страшно, конечно, то, что сейчас сделал Стингер со своим соперником, выпустил ему в голову э, небольшую очередь, и теперь потеря Тренча, в теории, может, конечно, сказаться э, на команде Ace Team, ну, естественно, максимально негативно, потому что теперь уже контролировать мидл будет гораздо сложнее, ну, один из игроков, который мог э, замыкать на себя выход, э, например, на парапет, теперь будет занят чем угодно, но не этим самым. Визи, спасибо большое за подписочку. Ну, а у нас начинается выход на точку Б. Во всяком случае, туда вышел пока только один игрок. И к веке! Хорош фазумчик минус Скор. Это тот самый игрок, который занимал позицию на точке Б. Рок 427. Спасибо также за подписку. Ну, а мы тут залетаем. Залетаем куда? Залетаем в КТ-респаун, в котором сейчас гибнет Фе... Федози. Федузи. Федози. В общем, он... И Вики остаются вдвоем. Тонивелл, спасибо за подписку. А, далее. Четыре игрока атаки против двух игроков обороны. Ретейк здесь, конечно, я не вижу. И не вижу никакого смысла вообще пытаться жертвовать снайперской винтовкой и М-кой за спасение этого раунда. Однако, с точки зрения экономики, в общем-то, Ace Team а, не в безопасности, к сожалению. Все могло бы быть хорошо... Если бы было бы немного побольше деньжат. но ну, во всяком случае, Квеки вместе с Квазаром, я думаю, дадут своим товарищам по команде тропы. Э, ну, а, в общем-то, Айзами в тропе вообще не нуждается. Поэтому, в целом, должны сейчас справиться. И на этом можно, в общем-то, какую-то позитивную черту подвести. Жаль, конечно, что Квеки не сумел выжить. И поэтому теперь уже, конечно, по тропам здесь будет все чуть-чуть проблематичнее, чем могло бы быть. Но, однако, как вы видите, все-таки какие-то девайсы докупаются. Триемки, мки снайперская винтовка и Федузи на пистолете. Увы, ему, к несчастью, ни на что вменяемое не хватило. Кстати, у нас еще подписался Дмитрий Гот, ему тоже большое спасибо за подписочку. Что ж, влетаем в следующий раунд, и вот теперь готовится что-то на точку Б. Ну, наконец-таки! А то все танц-складовцы бегают на точку А и совсем скучают там и покрываются... Плесенью и пылью игроки обороны Которые сторожат именно эту позицию В данный момент Тренч после Энтри фрага от команды Тэнс Скват перепра Переправляется на Спот э А Для удержания, но это опять-таки Не более чем отвлекающий маневр В общем танц Скват пытаются подойти С э Максимальной, так скажем Расстановкой да, Опять-таки с точки зрения стратегического Подхода к э взятию раунда Максимально грамотно. Заев разносит два купола и два игрока обороны вновь против четверых игроков атаки. Сценарий предыдущего раунда реализован, разве что теперь он реализован на точку Б, а не как в предыдущем раунде на спот А. Ну и это опять-таки э, доказывает то, что танц прекрасно понимают, как им нужно действовать в атаке. И, естественно, команде A-Steam, даже невзирая на то, что они сейчас находятся, по сути, в сильной стороне, э, нужно играть. Сверхосторожно и сверхпродуманно В противном случае сильная сторона будет потеряна И, в общем-то, ну, как следствие Куда-либо в нормальном направлении Выбраться уже точно не получится Две эмочки Сейвят сейчас игроки обороны До взрыва остаются считанные секунды Ну и счет на табло, в общем-то, можно констатировать Факт становится 3-2 тенс Сквад выигрывает в очередном раунде Ну и экономика у команды И Steam, разумеется, продолжает трещать по швам Что уж с этим поделать Вполне себе очевидно исход вещей, если вы дважды вынуждены сейвиться. Ну, потери. Потери, они всегда, естественно, будут. И материальные, и, в общем-то, потери в раундах. Никто не говорит о том, что эти две команды могли бы сыграть типа 16-1 или 16-7. Неоникс, спасибо большое за подписку. А, как результат всех этих хитрых действий, Тенсквад в очередном раунде, по идее, должны выигрывать. да? То есть сейчас номинально счет должен становиться 3-3, и это вполне себе легко объясняется, как минимум Превосходством с экономической точки зрения взгляните на девайсы игроков атаки и на девайсы игроков обороны. Также на деньги команд можете взглянуть. Все, в общем-то, на поверхности прячь, прятать ничего э, здесь не нужно. Ник читается как и сами, а не Айзами. И еще ник Федози, а не Федузи. А, э, про Федузи. Это я понимаю, это я просто забыл, Фидузи или Федози. А вот Исами мне, мне сказали лично... Вот, кстати, здесь официальный аккаунт есть э, турнира Generside Tactics. Э, то есть администратор этого турнира мне скидывал, как читаются никнеймы. И написал, что никнейм читается именно Айзами. Но окей, если Исами, так это намного проще. Потому что я так и подумал, что он читается И сами, Но мне сказали Айзами, поэтому я именно так его и называл. Что ж, кстати, 40 секунд до конца раунда, и осторожность команды танц достигает, мне кажется, своего апогея. Слишком осторожно пытаются сыграть, и в результате открываются на точку А совсем не своевременно под Квазара, который делает даблкил легчайший, причем, наверное, в его карьере. Сейчас может забрать и третьего, и да-таки забирает его. Ну и, собственно, ранее упомянутый мной и сами сделал еще один минус. 4-2. Парадоксально, но команда Ace Team выиграли раунд всего-навсего с двумя девайсами. Особо здесь, конечно, я не буду восхвалять команду. Если бы они выиграли раунд вообще с пистолетами, вот тут уже, да, можно было бы петь им различные дифирамбы. Но какие диферамбы можно здесь делать, если Квазар просто налегке... Налегке, простите, налегке э, уничтожил э, просто троечку оппонентов. Ну, при этом, кстати, расстреливал большинство-то он в спину. Двоих он забирал в спину, и только лишь одного в прямой перестрелке. Квеки забирает Заева, но здесь что-то как-то Заев на самом деле сплоховал. Квеки слишком долго стоял на открытой позиции, а вот это уже хороший минус. Вот это уже хорошая реакция и качественная позиционка. Два минуса от снайпера команды A-Steam, но при этом, кстати, парадоксально, но потеряна точка B. Как-то нужно ее пытаться удерживать, и сами вполне себе неплохо с этим справляются. Но вот если информация по скору? А по нему нет никакой инфы, дамы и господа, поэтому опять-таки легчайший минус по тренчу, у которого сегодня, кстати, игра уже не настолько результативная, как вчера. Скор делает второй минус, и ситуация 3 в 2. По-прежнему перевес, конечно, сохраняется за командой Steam, но уже поставлена бомба, и теперь игрокам обороны придется действовать, и эти действия, в общем, пока непонятно к чему приведут. Во всяком случае, к тимкилу. Квазар только что убил своего же собственного тиммейта, замечает ногу оппонента и попадает ему в голову, и это Скор, увы, который третий минус совершить так и не успел. 5-2... Дамы и господа. Раунд заканчивается. Победой коллектива A-Steam. Все-таки сильная сторона. И вот попыточки. Попыточки реализации присутствуют. Этой самой сильной стороны. Это замечательно. Он сказал написать, что именно и сами правильно. Все, мы поняли, приняли. Большое спасибо за ясность. Зато по стрельбе все хорошо, Гай Гаймодис пишет. Да, не могу не согласиться. По стрельбе действительно все круто. Итак, открывашка на точку Б фастовенькая. Такая и достаточно интересная, кстати говоря, с фармилочками МАК-10. Все по классике и по красоте. Но ситуация-то при этом 2 в 2. Фидози. Минус Заев. И вот теперь 2 в 2, прошу простить меня, дамы и господа. Там Dirty Майнт еще оказывается живой. С 10 хеллспоинтами. Но живой и более того, даже еще и умудряется убить Фидози. Ну что ж, квазар. На релоуде ловит своего соперника и понимает прекрасно, где находится Скор, пытается переиграть его, префуч и минус Скор, вот это да. Обидно, обидно, но в целом Форста на самом деле получился хороший. Хочу обратить ваше внимание, хоть победы в раунде не было, но была поставлена бомба, а это плюс деньги в перспективе. И достаточно сильно были потрепаны игроки команды a Team. С точки зрения, опять же, экономики было выбито много девайсов, и игрокам обороны приходится тратить деньги. И экономика из-за этого, как вы видите, ну практически на нуле. Ну что там, 0, 50, 800, 100, ну типа, камон. Какие там прелести жизни сейчас могут быть у команды A-Steam. Им покушать завтра, как говорится, не на что будет покупать при таких темпах. Здорово, Саня, хорошего стрима. Машараб Джон, приветствую. Спасибо большое. А вам приятного просмотра. Минус от Квеки и его снайперской винтовки в очередной раз открывает череду убийств в очередном раунде этой встречи, в девятом по счету. Но снайпер это хорошо, когда снайпер на позиции это еще лучше и еще лучше, когда снайпер не промахивается. Что-то тут у нас Бладос пытается какие-то мутные истории пропихивать и удается, кстати, это сделать и сами Федузи. По минусу игроки атаки даже никуда не выйдя. Вы обратите внимание на то, что делают АСТМ. Вот просто обратите на это внимание. И сами сейчас под, подставляется под вражескую снайперскую винтовку, а следом за ним еще и тренч подставляется. Опа! Минус заев. И все-таки минус скор. Увы и ах. А, я обратил ваше внимание на то, что делают игроки команды Ace Team, дорогие мои друзья. И вы, может быть, и не поняли, но уже сами Ace Team а, пришли пушить своих соперников. И, как вы видите, этим самым прессингом, Команды дошли до чего? До того, что оборона приходит к игрокам атаки, а не наоборот. То есть агрессия и непонимание того, почему Тенс-скват никуда не выходит, видимо, заставляет команду A-Team действовать первыми. Почему бы и нет, в принципе. Можно и такие раунды тоже расценивать, как возможные и жизнеспособные. Но в следующий раз, я думаю, танцы-скват могут дождаться оппонентов и принять их. Ну, сейчас с девайсами, естественно, должны принимать соперников с пистолетами. Однако очень-очень много дымов здесь лежит. Квеки пытаются настреливать в дымы. Но пока все пули мимолета. А мао вот Тренч в развеявшиеся смоки попадает очень хорошо. Прекрасный Молотов и сгорает все-таки Скор, не успевая покинуть опасную позицию, Однако успевает перед смертью сделать минус. Зайв остается последним. Это минус тренч. Попытка дефьюзить, но здесь Квеки. Прикрывает своего товарища по команде, позволяя снять ему бомбу. Что ж, победа в первом раунде... Простите, в первой половине достается команде Ace Team досрочно. Невзирая на то, что сыграно только 10 раундов, но большую часть раундов Эйсы себе уже забрали. Комментатор, передайте привет Косте Квеки. От Кока, Джамбы, Костик, Веки, приветик. Кнайф, жду тебя на официальных турнирах. Кстати, как по мне, ты смахиваешь на Ленина. Или Ленин на тебя. Ну, Ленин начал комментировать раньше, поэтому, наверное, скорее я все-таки на него, но... Большое спасибо. Очень лестно и очень приятно слышать, когда меня сравнивают с профессиональными комментаторами. В свое время частенько со слэмом сравнивали. Это я, конечно, не выпендриваюсь. Я никогда не понимал, чем мы похожи, потому что за его творчеством тоже одно время активно очень следил. Ну, может быть, как раз-таки потому, что я следил за профессиональной сценой Counter-Strike а. в свое время и стал получил манеру комментирования, похожую на слэмовскую. Ну, тем более, если на Ленина, так это хорошо. Его же признали лучшим комментатором э, по версии чего-то там в э, 2021 года. Поэтому отдельно еще раз спасибо. Что ж, 3 в 4 минус от Тренч со снайперской винтовки. Неожиданно, но Квеки погиб, и снайперская винтовка передалась его тиммейту в руки здесь была сейчас попытка подрезать Тренча, но 74 хелспоинта все-таки у Тренча осталось. И снайпер, естественно, ушел в более закрытую позицию, чтобы уже его из-за псов забрать не могли. Ну а здесь квазар, который, по сути, должен останавливать потенциальный выход из ковриков. Ну, услышал спрыгнувшего соперника, и это, конечно же, Габелла, да бля... нет, простите, это выглядело сейчас как мат, но я не ругался. Это просто я оговорился. Это был... Это была Габелла для Бладоса. Вот так. 9-2. Странно, что ТТ не расходится с определенным преимуществом, а именно три игрока на точку. А, эх, придираюсь. Да ладно, Гаймодис, ничего. Ничего, бывает. Ой, блястяще. Да-да-да, это было именно из разряда этого. Автор, передай привет Стингеру. Заранее спасибо. От Лоракса прилетает привет Стингеру. И заранее не за что. Что ж, 9-2. Счет становится еще более страшным для команды танц -скват. Я, конечно, понимаю, что сторона не самая сильная. И, к справедливости ради, наверное, стоит заметить, что а, танц при прочих равных и должны проигрывать атакующую сторону. Это вполне себе естественно в реалиях Counter-Strike. Но ведь 9-2 это потенциальные 9-6. И 9-6 все еще счет для команды танц рабочий. Но выйдут ли они на 9-6? Вот в чем вопрос. Очень долго Зайв убивал сейчас Тренча. В результате не успел. Бел свалить и все-таки стал жертвой Квазара. Здесь Квазар продолжает убивать соперников, делает еще один хэдшот и тут же получает размен от Бладоса. Минус от Федози и снайпер открывается на и Аквеке. А как вы знаете, от Аквеке очень редко удается кому-то убежать. Но ситуация по-прежнему равная. 2 в 2 интрига сохраняется. Интрига сохраняется почему? А потому что... А вот почему. И сами. Минус Бладос. Ну, а по действиям и сами вполне себе понятно, да, на самом-то деле, что точка Б была бы разыграна. Э, иначе в противном случае зачем игрок, а, игрок атаки э, стягивался на джангл и непосредственно в сторону к этой респауна и кухни. Лично мне бы казалось бы, что это очевидно точка Б. Ну, в общем-то, к веке тоже это показалось, по всей видимости. И именно поэтому к веке этот раунд завершает. 10-2. Теперь уже ни о каких 9-6 речи не может идти. Максимум. Максимум это 10-5. Что по-прежнему является неплохим счетом. Но вот если уже отдать 11 с точки зрения перспектив по экономике, конечно, сложно будет предположить вообще хоть какие-то положительные... Ой, зачем же так Тренч на тридцаточку сейчас просадил и сами? Неприятный момент, но так бывает, так бывает. Сам играл в Counter-Strike много лет, и я, конечно, так никогда не делал, но от тиммейтов тоже периодически нож в спину получал. Ну, дорогие друзья, ну а от кого же еще получать ножи в спину, как не от тиммейтов? Они же на то и тиммейты. Саня, привет, Константин, здравствуйте. Тренч со снайперской винтовкой. Вместе с Квеки вдвоем они сейчас будут играть, кстати, на оптике. Но пока что, если вот тренч-то минус сделал, квеки. Quake... Не удалось найти хоть кого-то и уничтожить, но это вполне себе логично. На его позицию просто пока никто не открывался. Ситуация равная. 4 в 4. Ретейк от команды A-Steam, ну, естественно, будет. И вот он, кстати, тот самый Квеки. Легчайший минус по ни о чем не подозревающему Бладосу. И нужно было здесь, конечно, присесть. И спасают тиммейты. Последним остается Dirty Mind. И все эти фраги разбирают тиммейты. Но, в общем-то, Квеки один минус все-таки успел сделать, заходя в тыл врага. 11-2 Случилось то, чего, я думаю, многие боялись Во всяком случае, болельщики команды Танц уж точно этого боялись Что теперь перспектива только лишь на 11-4 11-4 совсем неудовлетворительный счет для э, коллектива Танц по итогам атакующей стороны Опять же, с точки зрения перспектив в экономике <к� -к� -к <Tennessee> Простите, дорогие друзья как дела, как жизнь, Константин. Все шикарно, все супер. Ну, разве что за мир немножечко страшно. Э, но меня на самом деле пока ничего не коснулось. Э, ни санкции, ни что-то еще. Поэтому я вообще переживаю именно за, э, за людей. За то, что они гибнут и все. Только это немножечко омрачает мое настроение. В остальном, э, лично у меня в жизни все хорошо. Хотелось бы, чтобы в каждой жизни было все хорошо. А не только у меня. Но что поделать, мир не всегда справедлив ко всем одинаково. 11-2, дорогие друзья, и очень долгий очередной раунд от команды танц -скват». Не раз мы уже с вами, кстати, видели столь медленные выходы от них. И на точку А, кстати, был такой не один. И, как видно, этот раунд отработан. Отработан как часы, но вот, видимо, позицию Федози никто... Не ожидал, да, что будет такой дерзкий прыжок от снайпера, дамы и господа. Куча разменов в Бладос, остается один, и тут нужно пытаться принимать какие-то радикальные меры и уничтожать соперников, ну, как-то прям сверх нагло, наверное. Да, а как еще, собственно говоря? Но троих соперников убить не судьба Бладосу. Однако одного хотя бы забрал с собой. Ну, можно ли этому радоваться? Я, конечно, не знаю. Вот совсем не знаю. Но точно уверен, дорогие друзья, что Ace Team и их болельщики сейчас наверняка пошли открывать бутылки шампанского, потому что, ну, 12-2 это уже просто ни в какие ворота. танц -сквад... имеют очень низкий шанс на выход в финал и на встречу с командой Nice4U. А я напоминаю, что Nice4U по техническому поражению уже находится в... В финале, так как их соперники с команды Cyber Era сегодня на полуфинальный матч э, не явились. Комментатор, выпьем за Квеки и ко. Ну, я не пристрастен. За кого-то конкретного болеть не буду. Выпьем за красивый Counter-Strike. Давайте вот такой тост лучше. Такой поддержу. Dirty Mind. Первый визуальный контакт с соперниками. Но этот контакт без фатального демейджа для оппонентов проходит. А вот Тренч... Первый же свой контакт выигрывает. Дёртимайн, кстати, делает один минус, а далее парный. А далее парный. Фраг прилетает на точке Б, погибает Бладос и скор на споте А. Последний. Четыре оппонента впереди, один уже убит. Нужно убивать еще аж целую кучу оппонентов, но, увы, Тренч. Тренч убивает всю возможную интригу в этом Раунде, как минимум, хорошо. Я не буду сейчас говорить о матче, но... <laughs> но просто, да, интрига, к сожалению, уничтожена. Гай <coughs> Модис пишет, что вспомним э, Virtus.pro и ENS. Э, камбэк возможен. Ну, в теории возможен, да. Стоит повспоминать Fnatic, Na'Vi, да, и так далее. Там, из 14 раундов камбэкали. Но... Все-таки надо быть объективными. Сильная сторона, конечно, сейчас за командой танц-скват, но раунд, который готовит Ace team это, по сути, тот самый раунд, который танц-скват реализовывали на пистолетке. А поэтому есть какая-то все-таки вероятность, что танцы не сумеют этот раунд удержать. Но при том, что они сами проводили этот раунд, шансы на то, что они его удержат, гораздо выше, потому что они же... Да ты чего? Квазар! Ничего себе квазарище! На джангл просто с пульки уничтожил оппонента. И вот вам еще два фрага в догоночку, дорогие друзья, игроки обороны. Но только сейчас стингер какие-то шоты ставит. Ну, вот с такими хэдшотами надежда, конечно, есть. Бладос. Дальний выстрел в Федози. И Федози на лопатках. Но здесь Квеки, конечно, не должен лезть в перестрелку. Все-таки USP против Глока. Ну, как-то, ну, зачем капитан команды позволяет себе э, такую наглость? Третий минус от Квазара. Ситуация с Бладосом один на один. И тут, конечно, категорически просто Квазару не нужно никуда высовываться. 16 хп вообще не позволяют играть агрессивно, и что-либо где-то пытаться прочекать. И это... не это не фейк! Ой, на последней секунде! Квазарище! Уничтожает просто своего соперника, а ведь доля секунды. Боже мой, просто доля секунды! И раунд был бы за командой танц -скват. Как такое могло произойти? Это печальнейшая история. Ну, действительно, очень печально. Но 14-2, к сожалению, оборона теряет экономику и теперь очень сложно представить хоть какие-то перспективы на победу, потому что сейчас уже проходит отдача 15-го раунда. Ну, а с матчпоинта, собственно, тащить это, забирать э, 13 к ряду. Я боюсь, что хотя бы раз команда э, танц-скват, к сожалению, но все-таки ошибутся и соперники этим воспользуются. Под перекрестный огонь не, за... не удается сразу забрать квеки, веке, однако он все-таки свою долю свинца выхватывает. Но точка в раунде, как я уже ранее говорил, поставлена именно командой A-Team. И это означает, Дамы и господа, что это матч-поинт. Если команда танц возьмут 13 к ряду, то это овертаймы. Но, опять же, согласитесь, 13 к ряду взять категорически сложно. Я не буду говорить о том, что невозможно, но это очень непросто. Всем привет, Сань, здорово. Виталя, приветик. А у нас прессинг точки Б. Естественно, игроки обороны будут пытаться ее защитить на все деньги, которые у них есть. Сверх охрененная, простите меня, флешечка от Тренча. И два в одного размен. Парадоксально, но Тренч отпускает своего соперника и остается один. Добряк Тренч делает еще один фраг в копилочку, в свою добавляет. Боже мой, почти еще одного забрал, но тут уже понятно. Один хп оставил в Дёрти ну, 15-3. Замечательная флешка, которая была сейчас просто сверхудачно брошена своим тиммейтом под ноги. В результате чего получилось столпотворение, которое позволило команде танц открыть огонь на поражение, так скажем. Квеке, кстати, остался вообще без какого-либо девайса, а Тренч вот играет со снайперской винтовкой. Это интересненько, кстати, да, хочу заметить. Ну, действительно интересно. Типа мейн АВП команды Ace Team в этом раунде снайперской винтовкой не пользуется, а пользуется Тренч. Интересная какая-то задумка и заготовка у команды эстим. А, но я хочу заметить, что первый минус все-таки за командой Танскват, Однако размен не заставляет себя ждать. Но тут ошибается в стрельбе Фидози. Слишком сильно уж он в себя поверил в этом раунде. Квазарище без минуса в этот раз. И размен. Очередной размен, после которого атака в меньшинстве. И позиции при этом, кстати, не такие уж-то и стабильные для победы. Ну а пока... Пока Исами отходил пораскидывать гранатки, остался вообще в соло, потому что тиммейт без поддержки попросту даже ничего сделать не сумел. Исами понимает, где находится первый и понимает, где находится второй соперник. Это все, что нужно, в общем-то, для победы. 6 хп у Дерти и у Заева 100 хп. Здесь, конечно, Заев представляет гораздо большую опасность для оппонента, нежели, э, ну, например, Dirty Mind. Ну, Dirty Mind, разумеется, это просто... Не представляет опасность за счет низкого лайфбара. Это же никто не говорит о том, что он ваншот, например, сопернику не повесит. Ну, конкретно в данном контексте перестрелка была проиграна, причем вообще в одну калитку. Э, Заев, не поднеся никакого урона по себе... Не получив никакого урона, прошу прощения, забирает раунд. И это 15-4. В какой-то степени можно вспомнить слова Гай Модиса, да? То, что камбэк. It's real. Uh, stream sniper. Не, Аваранта, не переживайте. Здесь стоит задержка. Ну, на сервере, естественно, имеется задержка. И, ну, все логично. То есть здесь никаких стрим снайпов быть не может. Что ж, A-Steam по-прежнему не взяли. 16-й раунд, поб... ой, ни хрена себе хаешка какая бомбовая, Ха-ха-ха! да ладно, вот тебе бомбовая хаешка, какие-то нереальные, нереальный движ сейчас просто устраивают ребята из команды Ace в частности, Квазары Квеки, но Квазарище, увы, один в поле не воин. Какая задержка примерно... Ой, Аваранта, я вот точно не знаю. Наверное, где-то в районе плюс-минус одного раунда. А ну, где-то в районе минутки. 15-5. Что, полетели дымы. И прокидка точки Б. Uh, хотелось бы, конечно, сказать, что в полном боевом uh, обмундировании выходит Ай-Стим на точку Б. Но это не совсем так. Увы, не у всех есть девайсы. А напротив, даже по большей степени, девайсов-то. Ой, сгорел! Ха -ха! Тренч просто сгорает. Ну, задача квазара хотя бы успеть бомбу поставить. Федузи! И да, сейчас я назову его Федузи, потому что он просто забежал в тыл соперников и расстрелял их стэкнайна. При этом, кстати, в свой тыл игроки. Атаки точно так же получают Бладоса. Но его спалили. И это, дамы и господа, очень сильно осложняет, возможно, ретейк для игрока обороны. Потому что если бы был бы эффект неожиданности, то можно было бы надеяться на хороший исход событий. Боже мой. Что происходит? И нет. И, черт возьми, не удается. Даже здесь, жаль. Очень был близок. Взгляните. 7 хп. 7 хп у Фидози и Фидози, именно он, дамы и господа, приносит квадрокилл и победу команде Ace Team.